Хочу рассказать про такую классную приспособу для проращивания семян. То есть, когда посадки идут быстро прорастить, надо семена. Либо вот мы зернышки проращиваем. Так, покушать как витамины. Проращенное зерно. Значит, смысл. Ну, вещь однозначно стоящая. И у меня уже, наверное, три года в таком состоянии. Не особо ухожено, но все работает. Значит, смысл. Значит, это ведерко, у которого стоит такой вот ультразвуковой образователь пара. Вот так вот заливается вода. Чтобы его покрывало прям чуть-чуть. до уровня где-то вот так вот больше не надо Значит, врубается в обычную розетку потребляет очень немного и вот так вот начинает фонтанчиком бить они есть с подсветкой, есть без. Как бы большой разницы нету. Для нас никак разницы не имеет. То есть вот, образуется вот такой вот дымок. Значит, далее что делаем? Ставим вот такую вот полочку. Я говорю, работает он уже очень долго, поэтому как бы. Вид не очень презентабельный. Все. Далее на дно вот этих чашечек, чтобы семена не проваливались, ложу ватку. Я кидаю такие диски. Обычные диски. Раскладываем. чтобы семечки не вываливались так вот. ну, дальше берем зерно сюда засыпаем засыпали можно закрыть такими фигнями кстати возможно еще и вот так вот посадить положим внутрь они будут расти наверх там внизу как гидропоника будет все подпитываться вот так сверху закрываем сначала наглухо поворачиваем чуть попозже пока не проросли можно оставить где-нибудь и не на свету потом выставляется на свет смысл в том что семена проращиваются ну, за сутки даже меньше то есть до того это все идет быстро быстро что я даже изначально ты не верил но вот увидите то есть сегодня у нас 22 февраля. Завтра посмотрим, что у нас уже получилось. Так, значит, немножко я прозевал. 23 число были дела как бы поважнее. Праздник все-таки. Да, поэтому посмотрим, что у нас получилось. Но Проклюнулись-то они, я думаю, еще 23-го. Да, вот смотрите, сегодня 24. -е. То есть прошло сутки. С небольшим. Ну, двое будем считать. То есть уже просто семена у нас не проклюнулись, они пошли в рост. Извините. Вот наши сторобше вот так вот. представляете как сбалансирован вот этот вот порог да, который ультразвук добывает что за сутки семена из сухих абсолютно любые практически семена я все уже пробовал начинает семечек арбузных экзотических каких-то прорастают и все их можно сажать уже, можно сказать, окрепшие. Пожалуйста. Схожесть сто процентов практически. Вот поэтому вот такую ссылку я всем садоводом-огородникам рекомендую. Ссылку кину в описании к видео. Вещь супер. Так, ну и подробно, как заряжается сей чудо-аппарат. Значит, берем, подготавливаем под семена такие вот диски, чтобы они не проваливались. Так вот, по донышку заминаем. Такая вот розеточка получается. Вон их несколько штук. Вон их несколько штук. на пять боксов этот проращиватель вот. так, следующий значит мы берем воду вот, и наливаем так чтобы испаритель вот этот ультразвуковой чуть-чуть водой покрылся, вот так вот, а раз, у ну, него вода попала, хватит. Ага. Все, теперь делаем пробное включение. Сейчас он у нас начнет бурчать все, работает начинает выделять туман дальше его будет больше больше больше и он долго долго не оседает поэтому все для влажности в квартире полезно этот приборчик у нас старый уже работоспособности его и долговечности года три наверно. мы им пользуемся ну, собственно вот так вставляются эти берем не сильно элитные все равно прорастут угу. засыпаем разные как раз Чего один Два. Каждый сортик Каждый Боксик Два. Угу. Так, что у нас здесь? Третий Соответственно, можно сверху положить бумажечку, какой там сорт у нас засыпан. Так. Четвертый. Так, все, один у нас запасной. Это мы что-нибудь положим по позе можно их закрыть можно не закрывать то есть это не принципиально давайте вот у нас половина будет быть сердце здесь лежать чтобы мы понимали И половина дубрала так, два таких два таких Сверху накрываем порухом. Сначала он у нас закрытый, потом, когда ростки первые зайдут, его можно будет открыть для испарения. Все. Завтра семена прорастут. Послезавтра их можно будет пересаживать в грунт. Сверху быстрый проращиватель, хотя ничего в нем вроде такого нет. В общем, советую. Ссылочку кинем, где брали. Так, ну и смотрим. Следующий день наступил у нас. Прошло где-то порядка 20 часов. Смотрим, что у нас здесь. Вот видите, маленькие росточки. У семечек появились. Все, их уже можно высаживать в грунт. То есть схожесть просто великолепная. готовить ящики для рассады в общем берите на заметку рекомендуем